Станислав, привет! Меня зовут Яна, и вы, наверное, уже не помните, но много-много лет назад вы мне попросили сделать видео о работе музыкантов в Америке. И я, конечно, чуть-чуть вложила -чуть это видео в долгий ящик, но теперь с удовольствием к нему возвращаюсь, и это видео для вас. Вообще сразу нужно сделать такой дисклеймер, как все на YouTube делают, когда, знаете, человек говорит, я ничего в этом не понимаю, но сейчас я вам все-все-все про это расскажу. Вот, а чтобы меня потом в комментариях не закидывали помидорами, я вам еще раз напоминаю, что я в этом ничего не понимаю. Вот, так и я. <сёк> к музыке не имею никакого отношения. У меня есть э, друзья-музыканты, но э, к моему большому сожалению, регулярное распитие с музыкантами еще не делает тебя профессионалом в этой области почему-то. И вот на мой такой непрофессиональный взгляд, Работа музыканта в Америке очень сильно похожа на работу музыканта в России, если мы вот берем просто какого-то конкретного музыканта, да, то есть частные случаи. Мне это очень сильно нравится, кстати, <noise> потому что ну просто восхищение вызывает, когда профессионалы, неважно в каком поле, неважно в какой области, понимают друг друга с полуслова, даже не зная языка, просто вот на уровне профессии. И это очень здорово, по-моему, если вы в России музыкант и работаете где-то там, я не знаю, в ресторанах, в караоке, то э, э, и в Америке будут те же самые рестораны и те же караоке, э, в принципе, те же самые источники заработка. Э, будут будут какие-то небольшие частности, отличия. Ну, например, вот у нас в России караоке — это когда э, музыканты создают ощущение живого звука, да, то есть они аккомпанируют, играют сверху, да, могут в конце там мелодию то играть уже самостоятельно, если они ее знают. Если какой-то клиент подходит, да, и говорит, что знает мелодию, давайте вместе сейчас исполним номер, то тогда, конечно, музыканты тоже по договоренности могут что-то такое сыграть вот абсолютно вживую. А здесь как может быть? Здесь может быть даже, здесь может даже не быть той вот самой необходимой составляющей караоке, когда вот строчки на стену. Бывает как? Что просто в каком-то баре говорят, вот в 10 часов вечера у нас караоке. Значит, в 10 часов вечера условно да, на сцену этого бара выходит группа, и вот, делается объявление, что теперь можно подавать заявки. Просто пишешь на бумажке песню, которую хочешь исполнить. Если группа ее не знает, то... Ну, тебе предложат просто написать другой какой-то вариант. Um, и все. И, и потом выйдешь на сцену, не будет этих строчек. <laughs> тебе будет очень сильно помогать группа исполнять. Будет лидер группы подпевать, да, вместе с тобой, как у нас бэк бэкпокал делает в караоке заведениях. Вот. И, но но все равно это все производит впечатление какого-то вообще такого жуткого профессионализма, как будто у всех такие голоса шикарные, все знают эти песни просто наизусть все. Вот, и поэтому э, я даже еще ни разу здесь не спела в караоке. Но я уверена, что, исходя из того, что формат караоке, он настолько, э, ну, прост, да, и настолько много он удовольствия приносит, э, приносит гостям заведения, что я уверена, э, такие же точно караоке-заведения, как у нас, здесь тоже есть. И тоже распространены. Рестораны. Ресторанов здесь такая, такая огромная, в общем, масса, такое огромное количество, такой широкий ассортимент форматов заведения, что, естественно, и музыкальное сопровождение в них будет очень-очень сильно варьироваться. И ну, ты приходишь, что ты там можешь даже не знать, и вообще зачем тебе это нужно, как работает музыкант, на каких началах с этим заведением. То ли вот они резиденты и получают за выход, да, и люди уже знают и приходят на них, например. То ли это люди, которые сами платят условно хозяину заведения, чтобы выступить и, ну, не знаю, продать какой-то мерч, какие-то вот футболки, диски, кружки там со своими логотипами. Может быть, так. А может быть, это вообще открытый микрофон. Но открытый микрофон, там будет понятно все сразу, потому что объявят, конечно же, об этом заранее. И вот на одно такое мероприятие я попала вместе со своими приятелями, бродячими музыкантами. И сейчас я вам покажу. Однажды в Америке, где-то в Пенсильвании, сразу после Хэллоуина, четверо отправились на открытый микрофон с нами был джастин гитарист который сейчас запихивает свои инструменты в машину с нами петти она организатор этого мероприятия и э, сама исполнитель музыки композитор э, певица кантри и с нами кай это солист ну еще с нами куча разных инструментов Станислав, сейчас на ваших экранах происходит мое самое любимое действие когда куча техники, ничего не помещается, кое-как загрузились. И э, о дальнейшем я могу только вам повествовать в форме рэпа. Поэтому сейчас презентация моего нового хита. Он называется Репчины без причины. Мы едем в тачке, о жизни с удачем, о том, что музыкантам надо выцеплять удачу. Если тебя зовут выступать на дачу, то бери гитару и хуячь на дачу. И куда бы ни позвали, надо хуячить, потому что не знаешь, где будет отдача. Сегодня их позвали на поле для гольфа. Вроде бы нелогично и далеко, но прикольно. На поле там стоит ресторан, туда и дорога. Дорого в том ресторане и с претензией на аристократичное. Кая сделали замечание, что он выглядит неприлично. Музыканты затаскивают чемоданы, снимают сумки плечевые, заказывают бухло. Я натишу под ногами и спрашиваю, будут ли чаевые. Mm -hmm. So, but it's not what makes your living as a musician, right? You can't really uh, rely on tips. Uh, no, okay. no. Okay. Most musicians are poor. <laughs> <laughs> I'm expecting probably around ten musicians okay. tonight. Oh. I would expect, and um, since it's seven to ten, I give them about twenty minutes each. Uh -huh and that usually is about right. So I need to think about the time and divide it up. Okay, So it's fair. So each one will have like three, four songs, right? Right, right, 20-minute max. Because okay. we don't want somebody coming in and jamming some long 20-minute oh, jam oh, and then say, that was my first song. So. What kind of song would you like to hear for Russian? Um, Moonlight and vodka by Chris De Burgh. <laughs> no, it's got to be a road band song. <laughs> at the Greenside Grill in the Honeybrook Golf Club open like we have every other Wednesday please sign up and play bring a guitar you can tell a story um, you can do stupid people tricks whatever you'd like to do uh, this is all about performers and uh, highlighting people who uh, love the arts so welcome tonight hope everybody's having a good time Say I'm a song alone If the train don't drive, do to you're see you looking my eyes I know you're feeling good, girl Wow. Вот так вот мы съездили на открытый микрофон. А открытый микрофон, знаете ли, он и в Африке открытый микрофон. То есть там все довольно-таки ожидаемо и предсказуемо. Но было весело. А я до этого говорила вам, что не вижу никаких различий в работе вот, ну, вот, маленького музыканта. Что в России, что в Америке, очень-очень похоже все. Но отличия начинаются, если посмотреть уже не на частности, а на общее, на индустрию. И все мы знаем, ни для кого не секрет, что американский музыкальный бизнес, он на первом месте в мире по количеству денег – которая генерирует эта индустрия. А если много денег, значит, много людей. Люди любят деньги и за этим приходят, в общем-то, в профессию. Поэтому индустрия здесь очень-очень сильно развита в плане инфраструктуры, мишуры какой-то, декораций. Здесь дифференцируется профессия. Если у нас там и жнец, и музыкальные продюсеры, и еще какой-то, не знаю, и клубы бронируют человек, то здесь каждый занимается отдельным своим каким-то делом. И у нас есть один персонаж в Филадельфии, известный, широко известный в узких кругах. Вот, его зовут профессор Пуч, и он называет себя... Career Advisor, то есть консультант uh, по карьере именно для музыкантов. Вот я с ним встретилась и сейчас um, uh, вам покажу отрывки нашего разговора, и он себя сам представит. Hi and welcome to the Pooch Palace. This is my hey. office in Manian section of Philadelphia, United States. Uh, do you want to sit there? Yeah, we can sit there. Okay. Yeah, this is nice. I've never seen this. Yeah, they're all new seat chairs. Uh, what is it to be a career advisor? So you take a person from the very beginning... Some. I get them at all stages of their career. Sometimes from the very beginning, where I do what I call a three-step kind of a program, where they get their business and legal settled, so they're protected. And then the step two is... I'm, this is shorthand step two they're registering their songs and recordings with copyright protections and that's so they get paid and third step is a plan of action you what's know, the not difference between a career advisor and music and just musical producer well musical a career advisor is the overall career a music producer is in this studio usually a producer of music is equal to a director of a film They okay. direct the recording process. Career Advisor is more towards the business and making it with... You have your finished product, what do you do now? Have you ever worked with foreigners here with in... Foreign, with, with oh yeah, foreigners. A, lot of, a lot of countries. I've gotten people from Ireland and different countries, uh, Jamaica, different places. I want the United States and he asked me how to do it. And the idea is to start getting known um, in the country you want to do it. I have a lot of friends who went over to Germany and Italy and they have they're doing better over there playing in Germany, Italy, France and Greece and you know, all around there than playing in the United States. There's that old saying the grass is always greener. A lot Philadelphia, it's easier to be from Russia and come into Philadelphia and get something because it's different. Mm -hmm. Philadelphia and a lot of major cities don't back their own people. They want other people. Okay. What I would do if I were her and she's in Russia or wherever, and she should start making friends, but not just Facebook and things, you know, but making friends maybe through Facebook, learning about them and say, hey, because I've gotten this where they say, hey, Pooch, I'm coming in from Ireland or wherever they're coming from. doesn't matter. Uh, I need to know, you know, just what you said and the thing is sometimes they might talk to me and I'll say hey wait a minute i know somebody right see because i know some people mm -hmm. think but remember something if i'm representing something so they have to be good first an interesting point that comes up is what kind of music is it because different countries like are more different kinds of yeah, music yeah what about the states what about Philadelphia what do like? Philadelphia is a hodgepodge which is like a, a okay a lot so um right now heavy metal's very big <clears throat> very oh. big again because they could write songs Thanks. that's ladies kind of stuff heavy metal's very big there's indie rock okay There, there's depends on the clubs uh and you gotta you can't just sing any place nowadays in the united states you have to have a show. it's got to be entertaining it's not music anymore it's multimedia And you have to build up to that point. And if you just think of it as music anymore, you're going nowhere. Станислав, а теперь последняя часть этого видео. И она такая романтическая. Um, в ней я хочу поразсуждать на такую тему, что в Америке тебя могут открыть um, на улице, в клубе, за печкой, где угодно. И э, интересно, что вот у, у музыкантов это как-то ну, чаще встречается, более распространено. Происходит все очень просто. Музыканту нужно играть в определенном клубе, куда придет музыкальный журналист, которому понравится материал, и он напишет об этом музыканте, откуда и придет вся слава мировая. Знаю такого человека сама, музыкальный журналист, но давайте называть его правильно пиарщик. Тейлор, um, я с ним встретилась, он мой uh, приятель тоже, и uh, находится у него офис в Нью-Йорке. Вот давайте туда сейчас и перенесемся. Yeah, Empire State Building, right there. Set my desk. It's chicane. What that. are you listening to? Oh, and I, I think Nick wants that because this is all just like promo stuff. People can just take it. Mm -hmm. wants it. How do you like your job? I like it a lot. Is your favorite ever? It's a, it's well, it's my favorite PR job that I've had for sure like publicity job. Okay. And I've worked at two other publicity companies and this is the best one. You're gonna be in publicity all your life? No, hopefully not. <laughs> what what hopefully is your plan? Hopefully do something else in music, but I just don't know what yet. Have you ever discovered anybody? Not really for this job, but I mean, there's like people that I'm friends with who I was like into their music and then tried to like help them out a little bit. And, Maybe they got like minor success or something, but I mean, like my boss, who's not here, um, like she's worked with a lot of bands too. Yeah, they they, were not in... they went on to be like big, but they were like small when she started with them. Cool. Appreciate it. The thing we yeah. did three weeks ago. Yeah. Здесь хочу остановиться и сделать маленькую ремарку. с Тейлором затянулось перенеслось из Нью-Йорка, в Филадельфию. Я очень устала. И вы знаете, вот сейчас вот этого порядочного, трезвого человека вы видите в последний раз. Это видео будет заканчивать мое пьяное альтер-эго. Когда я выпиваю лишнего, во мне просыпается акула-пера. И вот она-то и закончит этот сюжет. Всего вам доброго. What's cool right now in musicality? What's okay. your okay, thing? you want know it cool? cool. What's what I think is cool. Oh. And then what everybody thinks. If it's different, okay? It's very different. Okay. Um, But short. Okay. So what's cool? Um, the short songs are cool. They're, they're minimum. People have no attention span anymore, so it's like you want it short. And very simple. And the the Michael Jackson formula still applies. Like, have a keychain in your song, and it's your goal. Music has become so uniform in a way. It's like uh, you like you, the artist isn't important anymore. It's how do you connect? Like, how like how do you know? How do you find those people, musicians? Do you go to the concerts or whatever. Well, yes, yes. It's all about really being there. Uh, On the ground, you know, for, like. Is there like yeah. a place mom, um, you know, amateur musician can perform, and you will see him or her and start work with them? Yeah. Yeah. Yeah. yeah. Any I mean, names, I mean, I, places? Well, in New York, I don't, uh, I don't know. There's this place, the Silent Bar in, in Brooklyn. That's kind of cool. It's like an artist con. Like they have. Do they pass the hat around shit? Yeah, that kind of stuff. Yeah, it's like donation, but you should like probably at least pay five because usually it's like literally. Five li dollars? Yeah. To uh, perform. Or less. No. Or, no. or more, or, but it's like. To that, the people that are performing. People, yeah, to the performers, like the people who play there, are like literally like they're like traveling in like a van. <laughs> so <laughs> so woohoo, pickle race! it is over cut is it? really, it's over cut you're done